всем привет вы на канале «Как заработать в интернете В этом видео я буду проверять в очередной раз на платежеспособность новый магазин в котором мы участвуем и зарабатываем деньги вот магазин в котором я уже отбил свой депозит и плюсом заработал 2 доллара деньги уже вот на кошельку вот они плюс 2 доллара также вот выплата плюс три с половиной доллара я только что сделал выплату с этого проекта. К сожалению, когда я записал видео, забыл подключить микрофон. И вот я вам сейчас покажу здесь статистику. Вот она статистика. 3,5 доллара, 3 доллара, 2,5 доллара. Данный проект он платит, работает уже 3 дня. Сколько он будет... Работать, сколько он будет платить, никто не знает. Чтобы здесь зарабатывать, вам при регистрации здесь дадут 30 долларов бонуса. И чтобы зарабатывать, нам нужно здесь приобрести минимальный VIP уровень номер 1. Он стоит 10 долларов. Ежедневно нам будут давать 2 задачи. За две задачи мы будем зарабатывать 2,5 доллара. Чтобы выполнять данные задачи, переходим на домашнюю страницу, переходим в магазин. Здесь у вас будет много задач и вы сможете выполнить только две задачи. Я уже сегодня выполнять не могу, так как я только что выполнял задачи. Вот они, я их только что выполнил и выиграл 3,5 доллара. Деньги платятся инстантом, сразу приходят на кошелек. Кому интересен такой способ заработка, все полезные ссылки в описании. Также, если вы надумаете инвестировать в какой-либо проект, который вы видите у меня на канале, вы сами отвечаете за свои деньги и за свои действия. На этом все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.